Ребят, доброе утро. Привет, привет. На связи Виктор Банделет. Я являюсь основателем сообщества Business Chance Pro. Являюсь также экспертом, в основном, в продвижении через социальную сеть ВКонтакте, автоматизации, создания автоворонок я Много было перемолото по поводу ВКонтакте, да, то есть и сегодня я хочу поделиться одной фишкой, может кому-то напомнить, может кому-то заострить на это внимание. Как вы, возможно, уже заметили, либо следите за трендами. В социальных сетях все делают умные ленты. Это Facebook, это Instagram, это Одноклассники, это Inst ВКонтакте. И все они без исключения имеют умные ленты. Все абсолютно без исключения. Все начиналось эм, с Facebook и с Одноклассников. Да, то есть например если брать одноклассники вы разместили пост у себя на стене какой-то из ваших друзей поставил лайк и эта запись отображается например у них на стене и тогда все друзья видят эту запись и тем самым это очень хорошая вирусность согласитесь ребят дальше facebook facebook тоже с каждым годом эту вещь все время прогрессирует, прогрессирует, и если нет активности под записью, запись, да, то есть вот запись, она получает меньший охват. То есть есть такая статистика, что если вот вы постите на фан странице, вот бизнес страница в Фейсбуке, либо в вашем профиле, то вашу запись увидит от 10 до 30 процентов вашей аудитории, которая на вас подписана. И вот эта вот разбежка 10-30 зависит от того, насколько ваша запись проявляет вирусность, активность, насколько она нравится аудитории, насколько ее лайкает, насколько ее комментируют. Если ее комментируют, если ее лайкают, это показатель фейсбуку того, что нужно эту запись обязательно продвигать, и она вас выдвигает в топы, и ее очень много людей начинают видеть. Например, от 30%, от 30%. И Facebook вам еще ее рекомендует продвигать за деньги. Она говорит, проинвестируйте 5 долларов, например, и эту запись увидят 2000 человек. То есть, она настолько вирусная становится, что в нее достаточно вложить копейки, даже доллар, даже два, чтобы ее увидело тысячи, абсолютно тысячи людей целевой аудитории. То есть, Facebook сам рекомендует это делать. Далее, так как Facebook купил Instagram, да, то есть, и Instagram начал тоже так, это внедрять в своей деятельности. Я думаю, вы заметили, тот, кто уже давнее время развивается в Инстаграме, что раньше лайков на ваших постах было намного больше то есть вот поставьте восклицательные знаки кто это заметил то есть вот было достаточно помню тысячи человек от ваших подписчиков чтобы у вас например набирала 100 150 лайков активность ваша запись вот кто это заметил Теперь это в раза три урезалось. Вот хорошо, если в раза три. То есть вот сейчас у меня, например, подписчиков больше 10 тысяч. И в хорошем случае где-то вот 100-120 лайков эта запись собирает. А если запись не особо там как-то затронула сердца наш, моих подписчиков, то и вообще там 50 лайков. То есть и... Я бы не сказал, что у меня нет целевой аудитории. У меня целевая аудитория. Я всегда продвигаю свои социальные сети через, ну, как бы через целевую аудиторию. Никогда не использую ботов, никогда не использую накрутки и так далее. Я работаю только с целевой аудиторией. И исходя из того, что я э, пишу для своей целевой аудитории, ее там охват небольшой. Так, не вижу от вас, ребят, обратной связь. заметили вы это, либо вы этим не пользуетесь, там, я, я не знаю. Вот, и поэтому тоже, чем быстрее вы делаете различные моменты, возможно, конкурсы какие-нибудь, заманивайте, сделать лайк, комментировать сохранять закладки да то есть вот есть в инстаграме такая фишка что можно в закладке сохранять вот вам понравилась запись и там справа в углу внизу есть такая закладочка наживает и вы и она сохраняется у вас в закладках вы ее можете в любой момент пересмотреть вот и это очень сильно поднимает ее в ранжировании, потому что Instagram ранжируется и в поисковых системах, и вообще как бы у себя в социальных сетях то же самое, как в Facebook. То есть ее максимум, представьте, у меня 10 тысяч подписчиков, и если я не набрал актуальности, ее где-то увидят 10%, то есть это тысячу человек, тысяча человек где-то ее увидят, и хорошо, если 10% от этой тысячи пролайкать, то есть вот как раз 100, 100, 100 лайков, да? но если э, неожиданно, мы сделаем что-то необычное, и запись станет актуальной, то есть мы как-то ее раскрутим, то есть живыми людьми, не ботами, то есть не путайте. И ее увидят 30%, то есть 3000 охват начинается, и там начинает 150-200 лайков. Сразу же Инстаграм начинает говорить, вау, смотри, за короткое время вот эта запись актуальна, давай ее продвигать платно, да, то есть, ну, всегда... Да, вижу, ребят, плюсики и то, что заметили эту тенденцию. И то же самое, ну как же в ВКонтакте, да, то есть ВКонтакте, ж, ну надо же эту тенденцию ловить, надо же за этим, за трендами бежать, потому что изначально, да и, наверное, всегда ВКонтакте это полный плагиат Фейсбука. Дуров, он молодец, да, то есть он создал, он быстро словил волну, заработал на этом кучу денег, правда сейчас без Дурова очень много кошмара творится ВКонтакте, но мы такие люди, мы знаете как хамелеоны, нас сколько не бомбимы... Все равно э, становимся сильнее и находим выходы, как справляться, становимся экспертами, становимся профессионалами в своем деле и нас просто-напросто не извергнуть, да. Но то, что я могу сказать, реклама ВКонтакте намного более уникальнее, чем в Фейсбуке. То есть вот рекламу таргетированную ВКонтакте более уникальным можем настраивать, чем в Фейсбуке. Хотя в Фейсбуке э, сама рекламная кампания на более умнее, чем ВКонтакте, да. То есть и то если сравнить ВКонтакте, вот вы один таргетолог настраиваете рекламу, то если вы нормально научитесь настраивать в Фейсбуке рекламу, это то же самое, как будто на вас работать 10 маркетологов, потому что там настолько алгоритмы очень прикольно работают, и это очень интересно на самом деле, но ну, это вам на будущее, на потенциал, чтобы вы это изучали. Так вот, ВКонтакте... Бежит за временем, да, то есть следит за временем, следит, чтобы не упускать какие-то тренды, моменты, и она это тоже внедрила. И поэтому есть такая фишка, есть такая фишка, что если, например, на протяжении часа у вас запись набирает больше 10 лайков, ее начинают комментировать, возможно репостить, она быстро поднимается в топ. И когда ваши друзья, ваши подписчики гортают новостную ленту, вы в приоритете. Вы показываетесь как рекомендуемые и вы получаете огромный охват трафика, бесплатного трафика среди своих подписчиков, своих, среди своих друзей и даже не друзей. То есть это вот как в инстаграме, да? То есть когда вы на поиск нажмете и там много рекомендованных по вашим интересам, по вашим потребностям. И поэтому сейчас очень-очень-очень актуально становятся определенные чаты прокачки. Различные чаты, которые формируют живые люди, которые помогают друг другу раскручиваться. То есть вы бросаете, вы написали пост, вы разместили какой-то пост в ВКонтакте, в Фейсбуке, Инстаграме. Туда разместили, люди читают, лайкают, комментируют, если им это интересно, кто-то репостит и, и так далее. Чат-прокачки это объединение людей по интересам, то есть это обычно одна тематика, вот, например, сетевой бизнес, и они друг друга постоянно поддерживают, то есть они прокачивают свои социальные сети. И сегодня большинство людей, кто слышал такое название, как магнит-маркетинг, Мартынова, Мартынизация, вот таких вот людей, которые... Себя позиционируют, как ну, какие-то эксперты ВКонтакте. То есть, вот они очень круто научились создавать вирус, Настя. То есть, их много там репостят, комментируют. Они вот такую вот движуху организовывают, что казалось вау, как она продвигается. И она не использует таргетированную рекламу ВКонтакте. Кто слышал о таких людях? Поставьте там пятерочки, например. Если вы знаете Мартынову, там, Мартинизацию либо бизнес-поддержка магнит маркетинг такое вот выражение вижу пятерочки вот, ребят, и вот их секрет они не используют традиционную рекламу они даже понятия не имеют, как ее используют это их огромный минус, но их огромный плюс то, что они используют чаты прокачки у них целая командные чат прокачки благодаря которым они могут без таргетированной рекламы сделать такую движуху что даже иногда таргетированной рекламы не понадобится на первых этапах то есть это бесконечный поток кандидатов бесконечный поток клиентов заинтересованных людях они увидят что тут творится вау там э, столько репостов столько комментариев столько лайков и так далее и это помогает в топы выходить, что, что вследствие создает органический поток людей. Сначала это искусственно создается. Ну, не то, что искусственно, а живим, живим, живыми людьми с чатов прокачки и э, все остальное. Да, то есть это органический трафик без, без вложения в рекламу, без копейки. Вот, и поэтому чаты прокачки это очень-очень актуально. Сейчас люди начинают создавать дорогие чаты прокачки, сейчас даже платформы начинают создаваться на базе Инстаграма. Например, Team Likers есть такая, такая платформа, там они живыми людьми помогают раскручиваться. Но, ребят... Все, ребят, на этом сегодня все. Следите за трендами, держите руку на пульсе, двигайтесь в нужном направлении и прокачивайте правильно и умно свои социальные сети.